Окей, okay. это утро. Так, ну а мы решили пойти на этот на пляж. В принципе, сегодня здесь очень много воды пришло. Пляж стал нормальным. Не то, что было вчера. Оказывается, вчера просто был отлив, и поэтому такая вот ситуация. Вот. А эта штука, интересно, почем стоит? Непонятно. Можно спросить, что почем. You know. oh, no, Ah, sorry. I don't know. Ah, oh, we don't want <laughs> sorry. Uh, just Ah, uh, sir, 300 pedal boat. Ah. And then the motor boat is 700. Ah. We need to other places. Ah, other, that's Okay, maybe a later, we're just walking. Maybe... I Okay. Okay. Okay. Okay. Of, ah, there. I see. It's nice. If you want to go surfing, have uh, if you want we have. Ah, okay. It's nice over there. Okay. And yes, you yes. Uh -huh. okay, okay, thank you. Not just walking after. Uh, just taking, uh, three. Ah, stay okay. stay sure. Thank you. О, это церемония. Это, короче, какая-то церемония, в общем, свадьба, наверное. Твой вязан? Ага, окей. Ну вот. Музыка, конечно, не хочет, это какая-то прям... Не, не айда, Драма и им не хватает какой-нибудь, я не знаю, ну, пендул, например, очень плохо или там, скринликсов совсем так жестоко был, вот так, в принципе. там и э, башки с семенами там нашивки сзади такие Я не знаю может это какая-то э, группа или Кто там? секта не секта мирных знает вообще непонятно в принципе вода чистая вот сегодня Лучше, чем у нас на Волге, конечно, вот, потому что в Волге даже с утра вода немного там грязненькая, мутная, так скажем. А народу здесь уже дофига купается, вон дети. Не очень удобно, конечно так идти с а, по пляжу и снимать как бы без стабилизации потому что ну даже не очень ровный. в общем сказали что лодка стоит а, 700 а, значит в одну, ну, наверное, в обе стороны. Я не знаю, может, не только на пляж там посмотреть или понырять там. А другая, вот, катамаран стоит. А, ну, тут нет. Just walking. Вот. И катамаран стоит 300, но это если сам будешь грести там, куда-нибудь, на середину, там, уплыть, понырять самому. Вот сейчас 7 утра примерно уже припекает Примерно, не знаю, сейчас градусов уже 27 Наверное, так, 28 Это вот караоке Конечно, есть некоторые нормально поют, есть некоторые ужасно поют. Здесь всем пофигу, если честно, они так поют, как бы, вот ради удовольствия, наверное. Вот такие маленькие винты там на лодке, в принципе. Если дети паются... Надо сделать это пару пару фото. Сейчас.